Если вкратце, да, то покупатель не хочет сайдинг, он хочет красивый дом. Вот для этих альбомы мы в прошлом году начали активно их как бы продвигать, и мы понимаем, что это вот то, что хорошо продвинуло продажи. Когда он видит вот такие дома интересные, да, и он прикидывает, как его может самый обыкновенный дом, благодаря какой-то реновации или там... Ну, обычно сейчас очень много все-таки стали наконец-то использовать дизайнерские проекты, рисовать проекты. То есть, ну, относительно у кого-то это в стоимость входит, у кого-то это стоит там ну, не самых дорогих денег. Но когда человеку нарисовали и он увидел, он начинает жить этой мыслью, как он классно будет выглядеть там, когда это все достроится. Идея какая? Да, дайте полистать этот альбом. Мы даже вот как бы когда с кровельными компаниями, с дилерами сотрудничаем, мы говорим, пускай он выбирает кровлю, но пока вы ему считаете или счет выбиваете, дайте полистать. У него идея, возможно, придет, что у него есть какая-то веранда или есть баня или есть гараж которую вот так вот можно сделать, да, довольно-таки быстро, ну и сердито, да, то есть, не говорю дешево, но сердито. То есть, причем, знаете, вот тоже была в Минске выставка ⁇ Загородный дом Беларусь ⁇ Пришел человек, он изначально, ну, они любят там натуральные черепицы, натуральные кирпичи, он тоже в качестве зонирования оконного делал кедрал. А потом пришел, там, кстати, будет про по -по похожую историю. Потом пришел и сказал, вы знаете, вот у меня дальше там гараж, там для катера там надо гараж, там для баню надо. Он говорит, я что-то прикинул с этим кирпичом геморроица, да, сделаю я вот эту быструю конструкцию, да, обошью и кедралом. То есть И он в цвет с этим оконным зонированием. То есть, понимаете, вот это вот изначально, грубо там, эти 50 квадратов, которые могут со временем превратиться в 600, в 1000 и дальше. А забор это, вот, вот если вы сделали да, там ставки на доме, мы сейчас коснемся, кстати, этого вставки на доме. Вот как раз там, где подшив, там изначально в этом доме реально только зонирование было сделано из кедрала, но потом забор и баня, то есть просто там в тысячи квадратов просто вылились, понимаете? То есть также вот показывайте результат, показывайте, как его дом может быть выглядеть, то есть рисуйте. Дальше покажите образец кедрал, дайте пощупать. На самом деле у нас на сайте есть как бы, такой сервис: Закажи образец бесплатно. Да, и, ну, вот, допустим, это подвязано, допустим, в Белгороде на латитуда. То есть они связываются с клиентом и предлагают или прийти в офис, или выслать образец ему там, в любой там, старый оскол, там, или куда-то, или куда-то, или даже в Курск они высылали. Идея какая, То, что не надо называть цену. Да, все ожидают, что это будет стоить триста 400 рублей за квадрат. А, пускай он сначала придет и поймет, что это другой материал, что это не пластик, что это отличается, что пускай дайте ему этот кусок доски 10 сантиметров, дайте маленький кусочек. Говорит, он не понимает, что такое 10 сантиметров, дайте ему 30 сантиметров, пускай он пойдет, жене покажет, пускай он пойдет, а, поспит ночь с этим мыслью. Если он поймет, да, что ну, выше головы не прыгнешь, ну и нет у него сейчас денег, он зашьет пластиком. Но у нас очень много было случаев, когда люди вот так вот поводили, постучали, да, поэтому по всему, пошли жить с этим, брали 200-300 тысяч кредит и приходили на следующий день, покупали вместо пластика вот это. То есть, возможно, и э, вот эта визуальная привлекательность и вот эта вот фактура, она играет. С другой стороны, вот у меня даже среди дилеров есть один, говорит, вот я очень люблю их, говорит, но ну, я не могу продать, вот, вот мне не везет. Он говорит, то кирпичики хотят, то еще что-то. Ну, блин. Но говорит, я все равно продам. Я понимаю, что если человек уже решил, что он, вот, ему вот эта фактура дерева не нравится, то все. Как бы мы здесь не проходим. Но если он влюбился, то вероятность покупки очень большая. Предложить сделать расчет. Сразу хочу сказать, немногие любят считать отдавать эти сметы, да, потом с этими сметами бегают из одной компании в другую, вы можете примерно обрисовать порядок цифры, то есть, грубо, что ваш фасад будет, грубо, стоить 200-300 тысяч, там, я не знаю, и дальше понимать, да, то ли человек готов читать, а, во-вторых, вот по поводу расчета столько нюансов, да, Будете ли вы делать стык стык будете ли вы делать елочкой, будете ли вы делать кликом, как будете делать оконные проемы с доборными элементами углы, не с доборными. И вот еще раз говорю, собирайте, используйте фотообъекты, встроили забор, собирайте портфолио. Я просто, ну, не секрет, вот среди городов Черноземья Белгород, ну, один из самых продвинутых, ну, сам продвинутый, я вам больше, честно скажу, он продает больше, чем Воронеж, больше, чем Липецк. Ну, об Орле, Смоленске там, и Брянске я уже помолчу. Даже Тулу продают меньше. Сейчас вот Рязань как-то очень так включилась. Это очень немаловажно, когда вы можете сказать, что вы где живете? В поселке Комсомолец, да? Вот мы строили там, там, там дом, можете посмотреть. Зачастую люди даже запускают, рассказывают, делятся своими впечатлениями. Зачастую люди даже 90% не ездят. Им хватает просто то, что, еще раз говорю, то, что они не первые. Они посмотрели фотографии, но опять же, может быть, кто-то и поедет посмотреть к этому забору, посмотреть, как черный забор через 4,5 года выглядит. Ну и смотрите, так называемое продажи, то есть подшив свес кровли, отделки бани, террасы, беседки, заборы. То есть, пожалуйста, предлагайте, не стесняйтесь, то есть люди ищут альтернативные применения. И даже в интерьерах то есть сейчас начали активно ну я покажу, наверное так, как продвигаем, ну смотрите, вот эти все коробки, то есть образцы, брошюры если вас что-то не хватает, но честно говоря, мы там напрямую с вами как бы не это, да, но у Latitude все есть, можете попросить по идее, там есть дилерский отдел, который любой альбом, любую коробку привезет то есть если нужно там какие-то кусок стены зашить, тоже зашьют стенд, стенд и т.д. и т.п.